Жалко. Федер, это папочка. Хороший мальчик. Чего уж? Ну, обижена весь мир, ну, ничего. Друзья, история Тимушки, к счастью, завершилась просто замечательно. А Тимушка, я так рада, сегодня позвонил Коля и сказал, что семья Меркуловых с нами. Ребята, на душе такой праздник так хорошо, это же счастье, что мы успели, спасли котика, помогли семье. В жизни каждого из нас бывают тяжелые времена, бывают. Но когда мы вместе, ребята, Посмотрите, как здорово, мы успели спасти жизнь. Не я, ребята, не я спасла. Сразу говорю, мы. Потому что оперировали ребенка за счет ваших пожертвований, за счет сборов в на наш фонд. Но я считаю, что это правильно. Семья Меркуловых теперь осталась нашими друзьями, и по возможностям, когда у них наладится все, они будут нам тоже помогать. Я желаю этой семье всего сердца добра. И таких семей много. Это все вы, друзья. Просто замечательные, добрые, отзывчивые люди. И я вас очень люблю. И благодарю за то, что все эти годы вы с нами. Сегодня мы спасли с вами Тимошку. Завтра, ребята, я расскажу вам в другом ролике об остальных наших питомцах. Кому тоже страшно, кому больно, кого мы оперируем. А еще хочу сразу, даже здесь, вот как у нас идет добрая такая полоса. Ребята, Асунта... Вчера уехала домой малышка, которую нашли с оторванной с гниющей лапой, которой пришлось отнять лапку. Вчера она обрела семью, и следующий ролик я надеюсь мы выпустим о ней такой же счастливый. И благослови Бог эти семьи, и благослови Бог всех вас, друзья. Спасибо вам, спасибо. Покажи глазки. Ну да, покажи маме глазки. Очень неудобно снимать, когда ребенок один, да? Ну что ты. Ну один глазик у нас видит, ребята. Вот этот глазик видит. А вот этот, наверное, придется удалять. Ты моя зяга такая, да? И Трейси, Трейси подросла. Да, моя девочка подросла такая. Красивая моя, маминая. Так, вдвоем будете прыгать здесь. Сила, детеныш мой. Да-да-да. Твои братики и сестрички он скачет в вольере. И ты давай туда уже топай. Ай, ребята. Что то такое тут вытворяем? А, козлна. Да, да, да, да. Что, да. Мика? А там поем, да? Ну ты поешь? Глазик у нас получше один. Да, очень медленно выздоравливает ребенок. Золотой. У -у -у. Ты такой красавчик мой. Один глазик, скорее всего, пойдет под удаление. А второй потихонечку выздоравливает. Да, мой солнышко.